Это фартук для кухни. Сейчас очень большой популярностью пользуется тема «Кантри Прованс». «Кантри а Прованс» – это уютные петушки-корочки, цветочки, лаванда, что-то такое замечательное, пасторальное. Оно у меня прошло уже два обжига. Это все это очень сложно, все это очень долго, потому что расписываются красками специальными для по фарфору. Вот целая палитра, видите, здесь у меня очень много красок, разводится составляющими. Составляющие могут быть разные, начиная от воды, сахарного сиропа, заканчивая скипидарным маслом. Но ну, а я люблю то, к чему я привыкла, до глицерина, то есть я вот развожу краску глицерин. Техника надглазурной росписи – один из способов декорирования фарфора. Престираю. Яркость красок, разнообразие оттенков и стойкость рисунка. Вот что отличает изделия в этой технике. Художник Флёра Доминова над глазурной росписью украшает самые обычные плитки, создавая при этом произведение искусства. Что хорошо на глазурной росписи, мне нравится, ты что-то сделал, нарисовал, вот, допустим, вот как вот сейчас, вот первый вот обжиг, и понравилось. Вот после обжига можно делать все, что угодно, снова все то же самое. То есть до полного перфекта, скажем так, до полного идеала можно довести. И каждый раз с цветом поиграть, что-то усилить, что-то подправить, чуть-чуть, конечно, можно. Вот это мне очень нравится в этой технике. Флюра Даминова на достигнутом не останавливается. Она постоянно изучает историю и разнообразные техники художественной росписи. Как признается художница, очень часто источником вдохновения являются путешествия. В музеях она подолгу разглядывает творения известных художников. Но еще дольше оформление залов, росписи на потолках и стенах. Плитка-плитка, я всегда ею занималась, но я никогда не расписывала тарелки. Сейчас последнее тоже мое увлечение это роспись тарелок фарфоровых. Я сейчас увлечена итальянской художницей Джаванни Гарзони, которая прославилась тем, что у меня были мудрымоты. В основном вот с фруктами, с птицами. Редкость была в том, что это была женщина-художницу. Так что здесь вот увлечений вот одно дает другое. Надглазурная роспись состоит из нескольких этапов прокрашивания и последующего обжига. Этот фартук уже на финишной прямой. Вы видели, я сейчас расписала, какие фрагменты, и для того, чтобы закрепить снова на плитке, чтобы это все оставалось, и рисунки, я сейчас буду закладывать свою плитку в муфельную печь. В чем здесь прелесть? Плитка обжигается, это называется высокотемпературный обжиг. Брызги жира, воды, ничего ей не страшно. То есть это, конечно, авторская работа, будет радовать э, хозяев э, на долгие годы и передаваться внукам, по сути, по наследству. То есть диапазон, конечно, уже, то, что вот я сейчас освоила эту технику, эту глазурную роспись, очень велик, очень большой. Самое главное, что это все долгоиграющее, скажем так. Это не сотрется случайно, это, это случайно где-то, я не знаю, не испортится, а вот это вот все на беках.